Так, сегодня, значит, мы с вами поговорим, вчера мы закончили вопросами происхождения, вернее, возникновения Казанского ханства. Вы очень вскользь говорили о роли Мухаммеда. Вот в научной литературе существует несколько версий образования Казанского ханства. Я уже вчера об этом вскользь говорил, сейчас немножко чуть-чуть поподробнее, с вашего позволения. Значит, после тех событий, которые произошли, в 1445 году в Нижнем Я уже сказал, что э, часть э, артынской, татарско-артынской аристократии уходит на территорию Великого княжества Московского. Источником да? есть очень помлетаем, примерно 200 крупных а, фамилий. Э, Какая-то часть татарских артынской уходит на территорию Бизанской земли, э, город Городец, современный это город Касимов. Но основная масса, конечно же, а Батар вместе с Улуб Мухаммедом управлялись в Среднего Павлача, где в это время было крупное Казанское княжество. Нам по источникам известно, что правил некий алибей, который был князем, но не из динамских И согласно источникам, в 1445 году Улуб Мухаммед, скорее всего, его старший сын, его звали Махутек, он перештурмал Казань и таким образом возникает новое государственное образование. Что происходит с Лук Мухаммедом? По некоторым русским источникам он умирает по дороге в Казань или от болезни, или был убить своим а старшим цветом. Но для нас это не важно, кто их не брал Казань. Для нас, для нас важно другое, что с приходом гинастики в Жучитов, вот это очень важный момент. Олец повышает статус Средней Републики Казани. До прихода Джудчинов Казань это был небольшой удельный городок. С местным гязем, с местной администрацией, с населением. И приходит очень мощная а, составляющая в лице Жучеля, официального последнего хана Золотой Орды, все мощной военной организации, администрации. И хотя, вот, например, Казанский литер да, это известный и безымянный автор 16 века, наверное, знаете, русский по национальности, который впереди перед указанием Москвы попал в, в, в, в, в своем казанцем, долгое время более 20 лет проживал в, в Казани, в 1552 году, уехал к себе на родину. И оставил очень интересный документ, сказание о царстве Каданска. Каданские литарисы. Всем его, повторюсь, неизвестно. Так вот, кстати, в этом документе впервые используется термин «Золотая Орда» именно в этом документе. И в этом же документе он достаточно подробно описывает эти исторические факты. Причем он пишет, что у Лука Мухаммеда, значит, армия была небольшая, приводится к... Мы полагаем, что речь идет только о те конечно же, даже если не сложный хан, то все равно это была очень мучительная сила. Значительная часть осталась в Москве, значительная часть его проданных осталась в Рязанской земле. Конечно же, речь стала только о вылите канадского хана. Очевидно, что численность тех партнерских которые пришли на черепу лица Рейдова были не менее, я думаю, 50-60, может, даже 70 тысяч. Появление новой династии резко повышает статус, средневековый Казань и Казань выходит на политическую арену. Именно с этого времени Казань активно включается в геополитику. Именно с этого времени начинаются очень непростые отношения с Москвой. И именно в это время Казань заявляет себе как о многом государстве, которое управляет в то есть в свое время известный казанский историк Сафар Галиф писал, что казанское ханство, это по большому счету, золотая ханство в миниатюре. Он был не так Вот все, а, вся государственная структура, принцип государственного управления, который был золотой ханство, был спровицирован, конечно же, на казанское ханство. Теперь о э, самой, собственно, казанстве. Да? Мы э, в 2005 году отметили юбилей тысячелетия Казани, мы вот писали, об этом до сих пор много пишут. Я вам, как экскурсоводам, хотел дать информацию о другом памятнике, который имеет непосредственное отношение к Казани средневековой. Это так называемая Старая Казань, Истик-Казань. Да? Истик-Казань – это термин, который появился в русской историографии, именно в форме Истик-Казань, то есть произошло тогда, что -то, да, слове Истик, то есть Старая. В первую где находится этот памятник? Памятник находится на территории современного Востоковского района. Он состоит из двух. По большому счету памятников это городище Камайское городище, то есть центр города, политический центр, тренер города. И, по э, это русское, э, русское, форматское селище, то есть это был экономический центр города, где проживало основное массовое население. А впервые об этом памятнике писали еще профессора Московского университета, начиная с, э, с 18 века, причем сообщение Георгии, мы знаем, что по его сообщению на территории Камаевского городища, то есть Камайского города, были какие-то остатки э, административных зданий. Но, к сожалению, уже следующие которые посещали этот памятник, об этом очень не упоминают. На сегодняшний день э, Камайское хранище, Рухтурманское сельдящее является одним из крупнейших архе археологических памятников на территории нашей республики, и мы его постепенно как именно Старая Казань. А, Старая Казань... <клёх> Памятник да, достаточно уникальный, уникальный в том плане, что он охватывает два больших периода. Это звонкормынский период и период Казанского ханства. других памятников, я так полагаю, на территории Тарштана практически нет. Город возник на территории русского селища где-то в конце 12 13, 13 века в качестве булгарского поселения. Причем вот очень важно отметить следующий очень важный факт. Что вот, граница границе Востребу до 12 века она проходила по правой берегу Камы. А в правой берегу камне практически крупных населенных пунктов не было. Вот а регион практически не осваивали. И начиная уже со второй половины 12 века. Помните, я вам вчера говорил, что отношения между Северо-Восточной Русью и Востребом Гаи очень уступчивые, да? Западные регионы Русской Болгарии переносится, строительство населения начинает мигрировать вот как раз в этот же период начинает осваиваться и калина э, Бассейна реки Кардан. Для очевидного в этот период, неочевидно точно, появляется целое поселение болгарского типа, в том числе э, и известное русско московое селище. В период золотой Орды город расширяется по археологическим исследованиям где-то примерно до возле 15-15 Недалеко от толстого масла селища, то есть от эм, собственно самого крупного поселения, возникает уже и административный центр, то есть этот требует. А расходки там проводил в свое время. Первые расходки проводил Камине, Затем, несколько сезонов там копал э, Смирнов. И начиная с 1972 года мы там проводили сплошные экологические исследования вплоть до 1989 года. Что дало экологические материалы? Археологический материал очень богатый. Но в то же время я должен отметить, что материал, который мы находили на территории русского массового сельвища, он, конечно же, сильно отличается от того материала, который мы находили на территории Камальского городища, то есть политического центра города. В чем это были отличия? Отличие, отличие заключается в том, что на Морозском и Мурмарском преимущественно находились предметы ремесленного производства. Да? То есть там проживала основная масса населения, это были ремесленники, крестьяне, торговцы и так далее. А вот материалы, которые находились на территории Камайевского городища, показывают, четко показывают, что здесь находился политический центр города. Более того, на территории вот этого городища, эм, мы обнажены в центре монет, причем монеты давались имени Булгара Джади, то есть Новый Булгар, да? Там также были монеты, которые читали в садиме Златаржинский хан. Я при этом должен отметить, что количество монет, найденных на территории Камайского городища, намного превышало количество монет, которые археологи находят на территории других крупных населенных пунктов этого же видео. Это говорит о том, что это был крупный центр читанки монет. Также в период ростов мы находили заготовки для чеканки монет. А, и находили огромное количество предметов уже, эм, которые принадлежали, ну скажем так, «высокой губернии», называем. они называют. Каково происхождение там, средневековой вот этой старой Казани? А в свое время Карл Фук собрал огромное количество адресов, которые его не сдал. Они достаточно широко известны, но вам неизвестна одна из самых а, таких. Популярных клиент это легенды, вот есть Валерийный Царик, да? Слышу, нет? Согласно этой легенде, в двух словах, когда Томерман брал город Булгар, то, что мы с вами говорили о войнах, то есть в, в Томерманах, да? Нам, наверное, неизвестно, чтобы Томерман нашел до Среднего Положья, если он не доходил. Но, согласно легенде, Томерман нашел до города Булгара, и, согласно же этой легенде, он очень долго не мог, не мог этот город взять. Наконец, последние защитники города, говорили с правителем города Булкара, были в черной палате. Он его поджег. Согласно этой же легенде, поэтому она стала черной. И его измирение, значит, дочь правителя города Булкара оказалась на уголе этого здания, превратилась в легенде, внестила куда-то север и впоследствии заложила там город. Вот такая легенда из горами царей. А вокруг э, Старой Казани очень много татарских населенных пунктов, которые известны нам еще на по пистону и XVI века, но и с того, как не напомню, после присоединения завоевания Казанского ханства да? была проведена в И вот эти все населенные пункты, они нам известны. Они с тех времен существуют со времен Казанского ханства. И мы в, в период проведения сплошных археологических исследований в нем собирали также технологические материалы для тех населенных пунктов. И записали очень интересную книгу, которую даже я бы ее классифицировал не как книгу, а как историческое повествование в одном из этих населенных пунктов. Если быть точнее, деревня Айшан, которая находится недалеко в Казани. Один из моих жителей, это было давно, в начале 80-х, он тогда уже был приклонен. помедленнее, пожалуйста. Помедленнее? Я просто боюсь, что вылечить, мы все время Мы учимся, А, вы записываете. Кену Ладно, кену. хорошо. Обед. Итак, согласно этой религии, я еще раз повторюсь, это уже даже не видимо историческое повествование, никак передавалось очевидно с поколения в поколение, а, То межла на самом деле в город Булгар. И согласно этому повествованию, конечно же, дочь правителя не превратилась в и она на была углу везена в город Самаркад, Средняя. Согласно этому версии, у правителя Города Булгара два был имя еще кроме того, одного из них называли Алтынбек, другого Олимпек, которые смогли вырваться из Бургара, ушли на север и построили город Казан. Причем по этой же легенде один из сыновей, когда черпал воду казан с золотым казаном из Казанки, нечаянно уронил. Да? Казан был потерян, ну, и потом речка получила название названа то есть река Казанка, а потом город получил такое название. Причем в любой легенде есть всегда какая-то историческая подоплека. В свое время в Гуннов один из символов государственной власти это был картон, Это был Казан. Причем он редко использовался для хозяйственных нужд. И в зависимости от обладателя, статуса, вернее, обладателя данного Казана, он мог быть золотым, он мог быть как то из вудских правителей. Я тем самым хочу сказать, что на скелетунов тоже очень широкое, да? оно тоже очень богатое, и на скелетунов осталось а, в качестве собственного наследия в культуре очень многих народов современной России, в том числе и культуре татарского народа. И очевидно, что этот золотой казан, это на самом деле, возможно, был один из символов государственной власти, который с собой увез и который э, положил начало возникновению города, а если бы точнее, названию Что происходит дальше? Согласнее, это уже же э, Кстати, э, вот этот человек, как даже название, это название «гощадники». Это в переводе из Курского означает Егинька, известно. Да? В дальнейшем, согласно это этому же мукурситованию, Самарканде после смерти она приезжает к себе на родину, то есть приезжает в Божию. Но там уже города как-то голова не существовало, это было такое сакральное место, где проживали а, по большому счету дети культа. И ей просто будто объяснили, что вот твои братья, отец твой погиб, твои братья выехали куда-то вот на север, основали новый город. И на север ушло туда. Она выезжает на, на территорию бассейна Казанки, находит этот город, и выходит там замуж, за да? Политического деятеля. Имя его тоже сохранилось. Звали его а, Малахаджи. Но, вот, кстати, в средневековом татарском языке слово «мала» не совсем носило то значение, которое называется сегодня. Это вопрос начинный человек, умный человек. Раз в раз языке младе, в нет. Это чуть ли тюрское слово, если быть точнее, средневековое татарское слово. Почему она потом трансформировалась, возможно, что после завоевания Казани, когда в Казани, в общем-то, вся элита погибла, да, единственными людьми, которые несли знания, э это были сельские священники, то есть мудрые. Э в моем представлении, они даже какое-то время играли роль, э я думаю, э даже просветителей. что здесь поколение в поколение передавалось, и постепенно вот эти священники, как самые начитанные, самые умные стали называются дружным но вот этот Мулахаджи, он, конечно, женится на ученице. Это был известный политический деятель, это был военный деятель. Вот это, конечно, Ашабигеев уходит за него замуж. А в период каких-то военных столкновений Мулахаджи умирает. Я на знак скорби уходит с территории средневековой Казани и а, основывает свое поселение. На наших днях оно сохранилось под названием Таша. Ты видишь Ее могила сохранилась, она очень прочитаема. Там же есть могила и вот этого много хаджи. Но в советское время, особенно в 60-е годы, у нас была очередная волна борьбы среди да? Я, конечно же, в это время мне еще не было, но мне это рассказывали историки, что раньше крымчат был достаточно большой, очень большой, почитаемый. Но в советское время памятники географические, к сожалению, нарушены были. К счастью, три памятника местного населения очень выяснили на подводах. Один из них находится на территории современного нашего Кремля, другой находится в госмузее, третий находится в музее из Пеканского историка государственного заповедника. Многие ну, из вас, наверное, там были. Да? Я вот просто причем об этом подробно рассказываю. Этот памятник, он достаточно уникальный, в связи с тысячелетием Казани немножко он как бы роль его упал. Ну, время размет свое. Теперь мне часто задают вопрос. Кстати, сотрудники музея мне говорят, «Разь, а как так получается? Сколько лет Старой Казани?» Я думаю, примерно где-то лет 750, наверное. Возьмем 800, это максимум. А как это так получается? Старый Казани лучше, чем Новый Казан. Такие вопросы возникают. и, конечно же, в связи с тысячелетиями роль Старой Казани тоже как духу историю. Вот для меня, лично для меня, вообще проблемы не существуют. А, Историческая действительность была следующая. Вот архитектурные расходы на территории м -м, Казанского Кремля показали, что в X веке какое-то поселение очевидно все-таки было. Оно было, оно функционировало. Но крупный средневековый город с названием Казань возникло не здесь. Этот город возник в современном Скорогорском районе примерно где-то в 13 веке. И не случайно на рубежах 13 XIV, xiv веков Дорогие русские и все уже этот город знают. Они его часто упоминают. И очевидно, что а, сын Мухаммеда Мухаммутяк, возможно, брал и эту старую Казан. Возможно, еще раз повторюсь. Что происходит дальше? После распада Золотой Орды данный город, который находился в среднем течении реки Казан, для него не совсем угодный. Вот по татарскому жилу всегда была проблема воды. Мы когда проводим археологическое исследование, для нас это очень большая проблема. То есть, достаточно высокая гора, примерно высотой 80 метров, она достаточно крутая, казанка находится в низине. Проблема с водой существует. Вот для средневекового года я конечно, была очень большая проблема этого дела. Во-вторых, во вот это самое главное. Самое главное заключается в том, что после распада Золотой воды, когда город уже расширился, численность населения его резко увеличилась, этот город да, место не отвечал его м, экономическим, торговым, политическим потребностям. И постепенно, постепенно город переносит самому место на современный Калининградский город. То есть место, на современное место современной Казани. К этому времени, очевидно, здесь уже находилось крупное военное поселение. археологические исследования показывают, что именно военное поселение... Скорее всего, в период Казанского княжества здесь находился крупный военный корпус, который обеспечил охрану границ этого княжества именно вот в этом регионе. И согласно журнадайским литинкам, дочь правителя Старой Казани, ну, тогда еще не было термин Старой Казани, просто Казань, ходила на пасеку. Пасека находилась на современном Крыльевском бухре. Будто бы ей очень понравилось это место, и она уговорила своего отца туда перенести город. Дальнейшая а, судьба Старой Казани, она достаточно известна тоже, прослуживается и по переднерусским в том числе. Город переносится на современный Петербургский угод. Это происходит примерно где-то эм, в XIV веке, в начале XIV века. А на месте Старой Казани остается крупное военное поселение, очевидно, именно на статье а Об этом э, пишут древнерусские летописи. Вот последний раз э, списки Казань Казани в древнерусских летописях в связи с событиями, очень сложными событиями непростых взаимоотношений между Великим княжеством Московским и Казанским ханством, когда в 33-е годы, 13-16-е -го, -го, изменяясь век, на территории Казани был казнен Казанский э, Шан Шармали, который был странен в Москве. Вот последнее раз, показали, что в своей истории Казани, и забил толстыми вещами. Причем преимущественно только православными крестиками. Больше ничего нет. А все таки мы сделали этот вывод, что, скорее всего, в 1355 году, когда уже началась полношкорная, мире, большая война между Москвой и Казани, русских пленников, наверное, все-таки вывезли из Казани и привезли их, скорее всего, в второй Казани. Почему мы сделали такой вывод? Говоры вначале начале предположим, что, возможно, в Казани была какая-то торговая партуря, Русская, да? Но если была такая фактурь, то там были вот предметы материальной культуры. То есть керамика, эм, ремесленные какие-то изделия. А кроме православных критиков ничего нет. Это означает, что все-таки это были, скорее всего, и Вот сообщение сообщениям Андрея Курбского, кто такой Андрея Курской, знаете? Московский воякут, да? которые собственно, организовывал свой Казан. У него остались очень интересные подписки о преднебековой Казани. Он в том числе описывал и средневековый в дает очень эм, скорость упоминания тоже и о Старе Казани. Он пишет, что к северу от Казани, между Казани и Ярском, вельми крупные, то есть очень крупные военные крепости. В том числе, упоминается и Казань. Эм, в дальнейшем, под руководством Арбатова-Шуйского, эти крепости, очевидно, были тоже взяты штурмом, и, эм, по всей видимости, они строят а в настоящее время на территории а, Старой Казани проводятся археологические исследования, там а, функционирует очень интересный музей, поэтому когда вы проводите экскурсии по Казани, у меня большая просьба, Правда, что все-таки не забывайте эту старую Казани, которая в общем, показала название города, которая м -м, показывает, и с чем мы связаны раннюю политическую экономическую историю города Казани, Обычно очень так. Хорошо? Хорошо. По старой казань, есть вопросы? По старой казань, не вопросы. Ну что, теперь у нас заявлена была тема по 19-му началу 20 века. Давайте последние вековы я на ваши вопросы отвечу, а потом уже возьму другой Что вам не понятно? Все понятно? Окей. Итак, 19-е век, Да. Вот здесь необходимо а, сказать, э, что если вот в фокусе в шел процесс формирования а мы же в структуре формирование экономической истории, как вы говорите, да? И так в Средневековье это период формирования большой катарской народности. Компоненты были разные, мы их с вами перечислили. И по-настоящему тогда значительный компонент составлял Буковский компонент, значит, еще раз повторюсь, Астраханский, Хазарский, ну и так далее. Но в целом... Тогда, что средневековая народность, она формировалась в разных злодорожках. Это, пожалуйста, не забудьте. Проблемы строительства они очень непростые. Очень-то простые. Но согласно Гердоргу, нации возникают уже в буржуазный период, Это 18 век, прежде всего, у новейшей истории. Если обратиться к истории Европы? То до нового времени, если быть точнее, до эпохи посвящения, Этнического самосознания, этнической самоидентификации в Европе практически не было. Мы об этом скоро вчера с вами уже говорили, оно было чисто религиозным. Основная масса населения, себя как по религиозному признаку, как христиане, например, это период, когда в Европе возникает государство. Это период, когда в Европе начинают возникать нации. Это период, когда уже население Европы начинает позиционировать себя, сколько есть религиозной идентичности, а сколько национальной. Он прежде всего француз, он англичанин, он германец и так далее, и так далее, и подобное. Вот примерно такие же процессы начинаются и на территории нашей стран. страны. Татарское общество до 18 века, до Екатерины II, проживало в очень непростых условиях. В очень непростых. Вот, скажем, отношение московского правительства к мусульманам тоже было очень разным. Вот скажем, возьмем татар, да? То есть к Касимовским татарам отношение было очень-очень лояльное. Представители этой Касимовских татар приглашали на службу, как бы и перехода в православие. Касимовским татарам не запрещалось исповедовать мусульманскую религию, строить культовые сооружения и так далее, и так далее. Более того... Я вам скажу, что отношение, например, к католицизму, отношение к старым было практически э, намного хуже, чем к мусульманам. А старым вообще находились вне закона, да? э, Скажем так, что более-менее лояльно московское правительство относилось, скажем к ассарханским татарам. Но к отношения татарам отношение было несколько иное. Вот я... Тому подтверждение насильственного крещения. То есть отношение правительства к разным этническим группам, Территориальное. Оно было очень разным. Оно нельзя говорить, что, например, по отношению ко всем мусульманам было плохое отношение или хорошее. Повторюсь, оно было очень разным. И в 18 веке Екатеринова II принимает в первую России закон о свободе и Происходит в году. И после этого закона начинается период возрождения татарской культуры. До 18 века она находилась в общем-то, в паническом состоянии. Именно в XVIII веке начинается отказание строительства культурных сооружений, знаменитые мечты в например, да. Именно в 18 веке начинается процесс формирования татарской буржуальной нации. Здесь ключевую роль играет татарская торговая промышленная буржуазия. А в чем причина? Причины заключались в следующем. А это период активного освоения Пакистана. И, конечно же, Екатерина II нуждалась в образованных татарах, которые могли бы проводить политическую государство в этом обжитном регионе. Это переводчики, это учителя, это торговцы и так далее, и так далее, и тому подобное. Более того, даже Екатерина II разрешает татарским э, мудрам, татарским деятелям культа распространять мусульманство на территории современного Казахстана и Средней Азии. Выборщий. Особенно на территории Катара. Постепенно идет процесс восстановления тоже татарской -то нации. Сегодня много возникает вопросов, мне уже перед началом лекции, кто мы такие, татары, татары. А, до да, революции этот вопрос тоже поднимался достаточно обширно. Вплоть до конца 19 века среди татар больше использовался тот же самый религиозный признак. Мы, прежде всего, мусульмане. Этнический признак не используется. Русские – это христиане, а вот мы – это мусульмане. В конце 19 века, когда завершался процесс формирования татарской пружины нации, вопросы самоидентификации, вопросы этнические принимались в татарской прессе, причем очень активно. Вот, например, по публикации татарской публикации можно проследить, что в конце 19 века четко выделяется три группы. Первая группа – мы называем «исламисты». Но «исламисты» – это нехороший слово, да? А здесь никакого плохого смысла нет, а в том плане, что они выступали за самоидентификацию татарской нации именно через призму религиозной самоидентификации, то есть мы мусульмане. В основном это были деятели группы, конечно же. Вторая большая группа, это так называемые, они называемые тюркистами, которые говорили, что мы единая большая тюркская нация. Это и татары, это и башкиры, это и успехи, это и крымские татары, и казаки, и так далее. То есть, тот собственный, который назывался мусульманским в России, вот единая большая нация, мы терписты. Был, а, была не большая группа воинцевского движения, которые себя позиционировали как бугры. Вот у них была программа интересная, да, это была политическая партия. И ее сравнивал, она ничем не отличалась от программы партии башеников. Там единственный пункт, который они добавили, что такой нации, как мусульмане, тюрки, татары не существуют, есть единая нация, это буква. Но основная масса, часть татарской интеллигенции, в этот период разработала модель конструирования именно татарской нации. Главными представителями это был Кречного Машани, это были классики татарской литературы, как было такое на этой с и так далее, и так далее и тому подобное, которые четко говорили, что. Мусульмане, такой нации нету, тюрки, как нации нет, и все нации, которые себя проценируют как вот Именно с конструированием татарской нации мы связываем со второй половиной 19 века, конец 19 века, причем э, дискуссии были очень и очень жесткие. Те газеты, которые представляли те или иные интересы, вот эти группы интеллигенции или политические деятели, на остальнице в своих массовых изданиях оставили свои позиции. Но вот последнюю точку, наверное, интересно поставила в 1917 году, в Казани проходит. Вот, в этот период Россия был очень сложный период. Вот сегодня много пишут о том, что большевики сыграли никак черную роль. Я немножко от темы отойду, скажу, что я так не считаю. Понимаете, дело в том, что Россия, когда вступила в Первую мировую войну. Как результат Первой мировой войны практически все крупные империи, которые располагались в Центральной Европе, они тушились. Яркие, например, авторинверская империя, османская империя, в общем, Российская империя тоже разрушалась. она просто твещала и пошла. Вот яркое там свидетельство – это позиция Николая II, это глава государственной власти, императора. И вот никто не отказывается от власти. Африка, что он власти, он просто понял, что Россия находится в тупике. Причем он находится в пользу своего брата. Брат тоже не принял эту власть. И не обратите внимания, в годы гражданской войны, без движение, ни одно из них не выступало с воздухом восстановления монархии, потому что монархия сами отвлеклись от власти. В какой сыграли в щенке? Сим было тоже в России. Россия практически разваливалась. Огромная страна не закончена. С одной стороны, большое количество религий, большое количество наций – это большой плюс, это большое количество культур, это богатство культур. Но большая страна – это большое количество проблем. И с моей точки зрения, государственная власть должна увеличить плюсы вот этих культур и минимизировать риски возникновения конфликтов и развала государства. Это очень сложно сделать. Вот в этот период государственная и политическая власть России не смогла да, это предотвратить. Россия развалилась, и большевики остались той единственной силой, которые смогли подхватить остатки России и мужчин ее восстановить по большому счету да? Так вот, о чем я всегда говорю, в этот период активизировались национальные движения. Национальные движения активизировались в Украине. Украина тоже очень сложный регион. Но, большому сожалению, к вот, моему большому сожалению. После распада СССР отношения с этой правской республикой, вот на сегодняшний день, являются таковыми, какими они есть. Да? И отношения к революции, особенно после революции, тоже были очень сложные. Вот я тебе дам показатель, когда с украинцами очень долго договаривались о создании СССР, <как> вопрос был очень для украинцев, непростой. простой. направил на Украину а, председателя э, народного комиссара по делам национальности, того, что он Интересно, я еще, будучи аспирантом, нашел интересное письмо. С вами тяжелый Тяжелой переговор с украинцами, наверное, ничего не получится. Ленин пишет обратно, что случилось, что идет не так. Украинцы ставят вопрос о том, что украинский язык был единственным государственным языком на территории Украины, уже составил внимания. Ну, по сути, это была конфликация да? настроение тут же телеграфирует. Если это единственные их требование, соглашайтесь немедленно. Я даже готов пойти на то, чтобы три украинских языка признать государствами. Главное, что они вошли в государства. То есть, тогда, например, показывает, что тогда переговорный процесс шел тоже очень тяжело. Большие проблемы были на Кавказе. И вполне естественно, что в этот период а, сложные политические процессы проходили на территории Среднего полоса. В 1917 году проходил Сиротический мусульманский съезд, Там, по большому счету, были два ключевых вопроса. Первый вопрос – это национальная идентификация, кто мы такие, по большому счету, да, конструированные гражданские нации. И второй вопрос – это определение, что делать. Это был период на перепуте, временное правительство, идет война, власти в стране. И как раз на вот совещании, интересно по протоколу не подняли один из первых вопросов о нации. Кто выступил по мне по моему. Я совещаюсь со разным протоколом, строителем Алкена, были четыре а эти. Были предложены разные варианты, которые я вам называл. Это мусульмане, это тюрки, а где социологические предложения в И когда поставили вопрос на голосование... Более 90% делегатов съезда проголосовало за конструирование нации в форме Татарии. Вот это последний был с моей очень период, когда процесс конструирования нации завершился именно на этой форме. То есть основная масса населения, если еще где-то несколько десятилетий назад в себя я как мусульмане, то благодаря политической деятельности, высокой культуре, художественной литературе, эм, печатные здания, то есть той работе, которую проводили посвятители, политические деятели, уже в начале 20-го э, 20, -го года, 20 века, основная масса населения все-таки себя позиционировала как татарство. да. И этим периодом мы завершаем период формирования, конструирования именно Татарской культурной нации. Теперь о тех процессах, э, которые происходили на территории Среднего Положья. Вот в этой части вопрос есть, уважаемые коллеги. В этой части нет. Итак, конец 19 века. Великие иконы Александра II. Да? Вообще Александр II – это, в основном, представление очень выдающаяся личность. Вот если его... Вообще Александр II – это был, конечно, человек, по своим учениям, очень консервативных убеждений. Его величие заключается в том, что как глава государственной власти, как глава государства – он стал выше своих личных симпатий и провел в истории России самые, на мой взгляд, блестящие реформы. Вот, кстати, Александр I, наоборот, был национальному реформатором. Помните, да, начало 19-го века Александра I, который пытался привести реформы? Однако эти реформы всегда носили половинчатый характер. Он, по своим убеждениям, был реформатором. Виберальных взглядах, не вала, но понятие государственного переворота, ряд других причин привели к тому, что эти реформы вот такие не пройдут. А вот Александр Второй, несмотря на свои э, убеждения, все-таки провел самые блестящие реформы, которые привели Россию на уровень уже все-таки мировой вот державы. Когда мы говорим, что у нас проходила в 30 е годы, промышленной индустриализации, это не совсем так, первая промышленная индустриализация в России, она прошла в самом конце 19 века как результат отметки крепостного права. И вот я о чем-то более подробно говорю, отмена крепостного права привела к модернизации России, она привела к возникновению мощного общественно-политического русского движения, общественно-политической мысли, взлет России в промышленную И вполне естественно, что это касалось всех регионов центральной части России. На территории э, Среднего Положья, после этих приборов, возникает мощное просветительское движение. Вот это можно себе э, отметить под названием Шведиза. Вы слышали про такое решение? Знаете, да? <просветитель> а Основателем этого движения был э, тоже выдающийся кронский татарский просветитель. Это Исмаил Каспенский. Слышали про Слышали. Когда я как недавно был канал я, я обратил внимание. Украинские татар испанкаспинский практически в каждом доме висит его Это не случайно для них, это цвет нации. Это человек, который вывел сначала крымское татарское посвящение, а затем целое татарское посвящение на европейские уровни. это а началось со школьного образования. Просто напоминаю, эти европейские методы преподавания, это введение целого блока советских дисциплин. И хотя учебные заведения. Вот они назывались профессиональными, то есть для для по сути это были уже светские учебные заведения. Причем, что самое интересное, отношение властей уже было очень разное. В Казани в 1927 году проходило очень интересное совещание об отношении к этим учебным заведениям. Проводил его сам в советское время. В советское время материалы этого совещания не публиковались по юридическим соображениям. Сейчас они находятся в доступе. И вот а, интересно ознакомиться с этими материалами. Представители государственной власти по-разному относились к этим светским учебным заведениям. Какая-то категория представителей власти поддерживала и было немало. То есть это было прогрессивно мыслящая элита московского общества. Да? Я уже об не говорю о представителях русской интеллигенции, которые симпатизировали вот этому движению. Но, э, к сожалению, среди э, государственной элиты были чиновники, которые очень негативно это оценивали. Вот в этом отношении э, я всегда удивлялся, знаете чему? Прочитаешь материал, да, государственный чиновник, очень высокого уровня, орган министра народного просвещения России, неожиданно заявляет, что он против того, чтобы в этих учебных заведениях преподавался русский язык. Оказывается, Газпром всегда подчеркивал что русский язык это одна из основ в числе предметов, которые преподаются на территории вот этих реформированных медсей. Я никак не мог понять, как это министр народного просвещения выступает против преподавания русского языка. А затем я нашел интересную переписку. А, Был такой в конце XIX века, овер прокуроров Серкейшева Симона. Что вы Сергей да? Но тот Петр Первый, когда проводил свои реформы для того, чтобы подчинить духовную власть себе, он ä, упразднил Патриаршнам в России да? и участили духовную правительство. Она получила название «Святейший правительствующий Симон», который издавлял государственный член не представитель города. Так вот, был вот, некий Побинокос. Очень такая недалекая фигура, очень, как правильно говоря, я нашел его переписку, переписку а, с государственными деятелями, и там одна фраза у меня запомнилась. Тоже ушла -то полемика, вот эти учебные заведения, что с не делать? Прогрессивная общественность поддерживает, симпатизирует, многие государственные чиновники симпатизируют, поддерживают. А вот какая-то консервативная часть, причем немало, они очень протянутся э, формированию этих учебных заведений. И вот она из фраз, она, в общем-то, думает, что у меня эти ему писала. Министр народного просвещения. Вы поймите, что русский язык преподавать в этих учебных заведениях нет никакой необходимости. С точки зрения нашего государства, самого бедоноса намного выгоднее иметь и, и народца. Ну да? Но и народ с этой носу неграмотного, боящегося администрации, не понимающего по-русски гораздо похоже, если он будет иметь русское образование, совсем плохо, если он будет иметь университетское образование, и совсем будет беда, если он будет иметь европейский уровень образования. То есть вот эти тенденции, они были. Отношение власти к этим учебным заведениям тоже было очень разное, я хочу сказать. Выскость, чем закончилось вот это совещание в Казани? А в Казани, где оно собиралось, в головой правительства, да, вопрос был серьезный, но мы моему удивлению там учился в создательном очень разные. Давайте мы пока будем наблюдать за этим учебным заведением, что из этого получится. Вот примерно такое было официальное отношение к этим учебным заведениям. Вообще а, вот этот а, движение от жрелизма, зародившись в области образования, а мы очень появилось татарское народное улицу образования, это на самом деле. Причем если он началось в сфере образования, потом в сферу культуры, в сферу политики и так далее, так далее и тому подобное. Если вот, вот, вот, в двух словах, вот этих чабиков был следующий. Полная организация татарской нации при сохранении вазовой ценности письма. Вот примерно образом. Под влиянием этих чабиков а, в, в татарском обществе возникает обширная художественная литература, возникает светская образовательная система, возникает огромное количество периодических изданий, и заканчивается это конструированием татарской государственной нации. Вот в принципе я об этом как раз в и позволил. Теперь начало 20 века. 1905 год, первая революция в России, в России возникает система политических партий. Да? Их было достаточно много. Были крайне правые партии, были консервативные партии, крайне правые партии, например, Союз русского народа, ячейки была и в кстати. Консервативная партия, самая известная партия Союза, у нас Квартира тоже была в Казани. Либеральные партии, это какие-то. Ну и, конечно, возникают партии чисто татаро-мусульманские. Вот здесь я хотел бы вам больше знать информацию, что это были за партии, какие программные требования они выдвлекали. Вот когда отжирение возник, консервативная часть татарского общества, она тоже была неманная, она противилась всему новому. В истории как принято называть кадинистами. А вот такое название. Жадьевизм – это от слова термина усуль в переводе с новый метод, который разрабатывал моего пространства. А «усуль-экадемия» это старый метод. А вот эти академические школы, они на самом деле а, вели учебный процесс, как говорят, правильно сказать, на достижениях целеволюбованной мусульманской теологии, мусульманской науки. То есть они настолько же стали от жизни, но тем не менее определенная часть населения, конечно же, их поддерживает. Так вот, эти академисты с образованием многопартийной системы образуют свою политическую партию. Она получила название «серваторным статем», в переводе с «Ардского» означает «истинный путь». И идеологию консервации старых методов преподавания, консервацию старых политических взглядов, они как раз проецировали вот на эту партию. Причем в Казани Начальник департамента полиции писал, что в Казани при последнем прошло заседание чеки вот этой партии, он ознакомился с программой и сделал характерную запись. Ничего интересного. Тот же самый союз русского народа, только на базу. Вот все. А вторая партия очень мощная была. Это партия молодой такой, татарской интеллигенции, ее сборная, а ядерский это группа татарских СССР. Они сотрудничали с русскими ССР, с российскими сэрами, но партия ССР, знаете, да, партия социалистов-революционеров. Причем партия социалистов-революционеров тоже была очень такая колоритная. Там были левые ССР, там цер, так называемые, правые серы. Так вот, Татарские ССР больше сотрудничали а, с левыми серами. Программа у них была практически та же самая, что УСФ, но мы ну, добавлен такой местный экологий. Да? Это а, национальная культура, использование языков а, судопроизводства и так далее, и так далее, и тому ну, и, конечно, самая крупная политическая организация. Это была партия, на которая называлась эти пакета в периоде э -э -э -э «Санатского языка» и «Ойский как в союз мусульман». Хотя по названию, на себе, в Названии она себя позиционировала как союз мусульман, это была типичная либеральная партия. Руководитель этой партии, кому интересно, можете записать. Это крупные общественно-политические деятели, один из них это Садри Мурсудий, слышно, наверное, да. Вот Садри это очень известная фигура, дорогие коллеги. Он в свое время закончил Саргу, также он диссертацию, был очень известным юристом и впоследствии приехал в Казань, активно стал заниматься общественно-политической деятельностью в Казань, он заехал в Петербург. Это был известный социолог, известный ученый, юрист. И там познакомился э, с русскими либералами. Он был включен в состав церкви партии «Кадет», и под непосредственно влиянием э, с Адем в Казани как раз и была вот эта организована, вот эта партия. Кроме него в партию вошли э, известные общественные деятели, тоже Исмаил Гаспельский, это являлся как-то, один из самых крупных авторитетов среди старшего поколения татарских общественных деятелей эм, очень многие другие политические деятели партия себя позиционировала как королевская партия многие эм, лидеры партии входили в состав партии кадет, и в до 1917 года эта партия принимала самое активное участие эм, в работе всех съездов партии коллективных демократов какие были основные требования кому интересно нужно можете записать и так, как от партии э, факты требовала введения конституционной монархии в России, эти требования были, конечно, изверглый партией Катер, Конституционной монархии в России, в России, наделение всеми политическими правами, свобода, слова, свободу печати и так далее и тому подобное, и что интересно, эта партия принимала самое активное участие в в Государственную Думу. Вот выборы в Государственную Думу, они показывают, насколько эти партии трудились продержать у населения. Вот скажем, при выборах в Первую Государственную Думу партии татарских консерваторов, вот этих академистов, ни одного голоса не набрали. Группа из Скотина» шесть депутатских мест, они сформировали постепенно свою парламентскую фракцию, а вот союз мусульман набрал более 30 человек. После украинской парламентской фракции в Первой Государственной Думе мусульманская фракция была самой крупной. Вполне естественно, что она по всем вопросам ориентировалась на партию кадетов. Интересно возникает ситуация после э, Февральской революции. В 1917 году, когда не собирается первый мусульманский съезд, который занимает вопрос, в том числе о национальном самоопределении. Дебаты были очень жесткие. Сады Мусури предлагает форму национально-культурной автономии. Хотя значительная часть татарской интеллигенции понимала вопрос о конфедеративном устройстве России и создании территориально-национальной автономии на территории Среднего Поволжья. А Сады Мусури при отстаивании своей позиции использовал очень мощный аргумент. Он заявил, что татарская нация очень смешная. То есть вопрос, да. создание национально-территориальной автономии приведет к тому, что крупные этнические группы Натальской нации в Сибири, в Астрахани, в Крыму, а в Касимове останутся без вне поля деятельности этой автономии. И поэтому предлагал учредить национально-культурную автономию с очень широкими правами. Какими правами? Это хождение самостоятельной фракции учебные собрания собрании, высший законодательный Новой России, это а, утверждение собственного Министерства образования, собственного Министерства финансов и собственного Министерства культуры. Но события в России настолько развивались стремительно, да, что уже в 1918 году в Уфе собирается второй мусульманский съезд, уже военный сест, на котором предлагается новая модель самоопределения, это Штаты и Делюран. Надо сказать, что после Второй мировой войны, в общем-то, вот эта очень интересная идея, ее использовали активно идеологи фашистской Германии, и поэтому идея штата идель он в советское время у нас, ну, как бы умалчивался. Более того, он позиционировался как негативная модель развития натоспорта. Хочу вам сказать откровенно, разработчики данной модели, в общем не ставили вопрос о выходе из состава России, вопрос не поднимался, вопрос поднимался о том, чтобы в новой России, на условиях конфедерации, на условиях договора, создать эм, новое государственное образование, которое вошло бы в состав новой конфедеративной республики. Вот примерно так стоял вопрос. Судьба этого штата достаточно печальна. Причем, когда модель этого государственного устройства была предложена, уже было советское правительство. Предложила, чтобы перехватить инициативу, собственной модель конфедерации. Практически самая та же модель была представлена под названием Татаро-Башпийской союзной республики. А модель была та же самая. А в принципе, по большому счету население всё как это называется, да. А модель была та же самая. А в итоге, в штат Ельбюра, в Европе было распространено, и эта модель развития государства, она очень-то была минимизирована и ликвидирована. А в дальнейшем, если все вернуть, очень быстро отказались вот эти татаро-пашкирские республики. Была образована, например, Малая Машкирия, потом была Машкидская республика, и потом была образована татарская кризис. Вот, в принципе, на этом и заканчивается конструирование татарской нации, как буржуазной нации, и формы самоопределения. Тех моделей развития, которые были предложены в начале 20 века. Вот примерно так. Я слышу ваши вопросы. Я хочу немножко пораньше закончил, Дело в том, что у меня 10-10 лекций у студентов. Я через минуту 5 уже буду да? Спасибо. Большое. Вам большое спасибо. У меня к вам большая просьба, да? Когда вы будете проводить свои городские мероприятия, я имею в виду экскурсии, показания, пожалуйста, не забудьте немножко рассказать о творчестве. Хорошо? Все, это название города, история города начинается. А По да. отношению к Сталыпину, вы знаете, я вам скажу так, это была очень непростая фигура, да? Вот мне недавно прислали вопросы из института истории для историков. Целый ряд вопрос. То есть формируется журнал. Казанского, Ханского, Страханского, Ханского. Ну что тут напишешь, да? Для русского государства, наверное, это был плюс расширения территории. А для татаро это была трагедия, понимаете? Я сейчас судебным объясняю, что так получилось, что наши исторические профиль прошлое было очень непростое. И наша с вами задача была не является, наверное, больше просто было общим, да? Кстати, я просто из-за нехватки времени не сказал, что. В Золотой Огны, там заявление культурное влияние было очень сильное, причем не северальный период, больше было русского влияния. В том 14 век этот период расцвета Золотой Орды, там культурное влияние, особенно военной области, административной области, оно, наверное, уже больше составило Золотой Орды, То есть вот эти вещи надо объяснять, надо изучать. И... Возвращаясь вот к личности страны, к нему, конечно же, у разных представителей разных народов, отношения очень разные, но Украине его не любит. Знаете почему? Я объясню почему. Когда строительный приезжал в Украину, он заиграл. Кто такие украинцы? Это не французский. Такой нации нет. Но он был Я вот так не считаю. Время показалось, что у украинцев есть самосознание, понимаете? Оно было и в начале 20 века. Понимаете, есть проблема не в том, как мы это считаем, а да? проблема в том, что они сами считают. Это надо учитывать. Вот, например, татары в свое время считали, что в Аштирском национальном движении. Это те же самые татары. Вот в Казани в 1905-1907 году собирается мусульманские съезды. За Киево-Игипа приглашается в Резидиум. За Киево-Игипа это лидер в национального движения. Его просто не считали за крупного приличного видителя. Были статьи, я их читал, что вошли вот такой на нет. если это только одна и одна, одна скайнация. А время показало, что у самосознания, у вошли было. знаете, И когда студентам говорил, что украли скайна нет, ладно одно а дело сказать, да, человек может просто обидоставить а и все мое. Там и после все что начиналось. А начиналось в следующем украинской что все закрывали. Сказки, а ты просто... Его выбирали, как предмет преподавания. Поэтому отношение к нему ну, украинской общественности, оно и когда будет негативно, оно и сейчас негативно. С вами, например, по отношению к государственному народу, то в его очень непросто. То есть, с одной стороны, да, изучали, значит, вот, эти школы, программы, другой стороны, он поддерживал... По известной мере он очень сильно продерживал по бедоносным. Он считал, что преподавать русский язык, это прямо его фраза в Аликсете на грамот сохранилась, преподавать русский язык в мусульманских учебных заведениях, ему взгляды, это непонятно. Понимаете? Поэтому идеальных людей, я вам скажу отправить, что идеальных людей не бывает. Так же, как идеально плохих, идеально хороших. Ну, на этом завершим, наверное, да?